Не знаю, какой нормальный человек покусился бы на такое стихотворение Осипа Мандельштама на, на розвольнях, уложенных соломой. Сейчас еще буду говорить немножко. Вообще поэзию объяснять не стоит. Либо ты ее чувствуешь, понимаешь, а уж как понимаешь, это даже не важно. Поэзия Мандельштама особенно, она сложна. У него там, как сказать, вот такие вот постоянные какие-то скачки огромные, пространства, мысли. Чем интересно это стихотворение? Стихотворение от, как сказать, из раннего времени. Был такой эпизод, когда Мандештам, представляете, впервые приехал в Москву. И не просто приехал а приехал, можно сказать, на свидание с Мариной Светаевой, И они, значит, от, от Воробьевых гор ехали вот по этой вот снежной, старинной Москве, как он пишет, до церковки знакомой, а церковка зна знакомая это Иверская часовня около Красной площади, вот старинной, которую опять, слава Богу, восстановили, воссоздали. Сам дух того времени, вот, мне хотелось попробовать передать вот в музыке, в этой песне. Давно ее не пел, но сегодня решил спеть, потому что, во-первых, зима, и какая зима? Моя любимая, это вторая половина, когда и мороз, и солнце, и день, и день чудесный, и все вообще радует. Нам только самим немножко осталось в порядок прийти, вообще будет все хорошо. Песня так и называется по первой строчке «На розвальнях, уложенных соломой». Стихи Мондештама, На розовых уложены соломой, едва прикрытые рабожи, роговой от воробьевых гор. На церковке знакомой мы ехали огромной Москвой. А в угличе игра, дети в бабки, И пахнет хлеб, оставленный в печи.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 Далече, и никогда он Рима не любил. Ныряли сани В мокрые ухабы И возвращался С гульбища народ. Худые мужики Злые бабы переминались у ворот. Сырая даль от птичьих стай чернела, Их связанные руки затекли. Царевича везут, Немеет страшно тело и рыжую солому Подожгли царевича везут Немеет страшно тело и рыжую солому Розвольнях, уложенных соломой, Едва прикрытые рогожей роговой. От воробьёвых гор до церковь и знакомой Мы ехали огромную Москвой.